Это прекрасный мир, в котором нет времени скучать, и под каждый стиль игры найдутся свои навыки и гаджеты. Так что надевай костюмчик по вкусу, жимочистку, и откроется нам, братья, жизнь после сингла. Войдем в мультиплеерные врата аркады и освоив карт-редактор, really? до самых небес построим лестницу из куриц. Чет то немного не по чертежам пошло.